Всем привет! Сегодня ветренняя погода. Мы будем тестировать прототип RPG 7. Возможно меня будет плохо слышно. Значит так, прототип RPG7. В основе своей труба алюминиевая. Сверху напечатан на принтере. Бакелитовые накладки оригинальные. Стреляет иглами от страйкарты. Зарядка. Так, значит, мои подозрения, возможно, оторвет жопу при выстреле или крепление, так что сейчас будем проверять. Чтобы наверняка пробило, используем мой танковый аккумулятор от Proteus 2. Так, ну пахнем. Секундочку. сейчас замерю расстояние ничего не оторвало только в перчатках не достать О! Раке... Э... снаряд долетел до того красного кирпичного здания практически, сейчас замерим дальномером ну у меня 168 метров показывает, ну мне кажется это обман Так, значит, следующий этап испытаний. Я также хотел проверить, насколько крона справится с запуском снаряда. Дело. трещин нет так. у меня две кроны и одна из них разряженная, я не помню какая Это крона не пашет Она не справляется. Еще раз аккумулятором. На тут всего метров семьдесят было, ракета как-то плохо пошла. Самое главное, прототип работает. Ой. Все, надо дорабатывать модель.